Привет, народ! Вещает Антон! Что ж, вот и настал тот день, когда мы вместе с вами смотрим нереально крутые лего-штучки. Сегодня посмотрим несколько видов оружия из этого конструктора. Что-то мне подсказывает, что выпуск получится очень и очень интересным. Быстрее бегите за чем-нибудь вкусненьким, наливайте чаёк и возвращайтесь к экрану. Во время просмотра ролика у вас не будет на это времени. Также не забывайте поставить лайк на это видео и проверить подписку на канал. А если вы клацнете на колокольчик, то будете получать уведомления о новых роликах. Если не верите, можете проверить, а также в конце видео конкурс на тысячу рублей. Но мы уже начинаем и начнем мы наш ролик с вот такого офигенского лего-автомата. Выглядит он просто нереально. Просто посмотрите, насколько он проработанный, детализированный. Люди, занимавшиеся сборкой, смогли создать реально работающие механизмы с конструктора Лего. Это все выглядит очень и очень классно, а издалека вообще видно работу этих деталек. Да, эта сборка выглядит профессионально. Интересно, сколько времени ушло на этот автомат? Мне кажется, что достаточно много, учитывая количество механизмов и подвижных деталек. Блин, респект человеку, который собрал это чудо, выглядит потрясно. Такому автомату место на выставке. Думаю, автор этой штуковины инженер, иначе эту конструкцию не объяснишь. И дальше у нас арбалет. Вот это реально годно. Оружие собрано из деталек разных размеров и форм. Так мне нравится намного больше. Думаю, достаточно неприятно держать что-то, что состоит из маленьких деталей конструктора, которые то и дело норовят впиться в твою руку. Арбалет смотрится весьма мило. Мне нравится. Мне кажется, такой даже может стать чудесным подарком ребенку. А что? Или, допустим, можно выпустить отдельный набор по сбору такого арбалета. Да, так даже лучше. Прикиньте, если на прилавках появится коробочка, собери свой арбалет. По-моему, это весьма креативно, даже забавно. Ну, если не учитывать, что арбалет, то выходит реально работающим. Но думаю, с этим можно что-нибудь сделать. Не обязательно же делать его действующим. В других планах арбалет чудесный. Сборка на высоте, конструкция рабочая, выглядит очень круто и стильно. Я бы поставил 10 из 10. Fortnite – компьютерная онлайн-игра, разработанная американской компанией Epic Games, совместно с People Can Fly, выпущенная в ранний доступ в 2017 году. Здесь мы видим оружие из лего, сделанное по мотивам именно этой игрушки. Не знаю, насколько нужно фанатеть по игре, чтобы начать собирать оружие из лего по ее мотивам, но этот чувак, судя по всему, просто обожает рубиться в Fortnite. Кроме того, он, похоже, еще и чертовски умен, ведь оружие получилось на редкость, похожим на оригинал. Выглядит реально здорово, парень явно заморочился. Прикиньте, даже какой-никакой прицел замутил. Автомат точно украсит полку в его комнате, иначе он вряд ли стал бы его собирать из 1600 блоков лего. Слушайте, если бы я собрал что-то такое, то наверняка бы фоткался с ним 24 на 7. Так что парня не осуждаю. Угадайте, что это? Да, это дробовик. Не самый настоящий, конечно, но тоже просто офигенский. Выполнен в минималистичном дизайне, чисто в черном цвете. Но тоже хорошо. За это придираться не будем. С виду сборка у дробовика простенькая. Многие наверняка подумают, что с таким справится даже ребенок. Нет, мои хорошие. Здесь реально куча плюшек, которые вы точно не учили. К примеру, его можно прокрутить на 360 градусов. Не знаю, как это объяснить даже, но он как-то раздвигается, что его можно прокрутить. Еще его прикол в том, что он реально стреляет. Стреляет он частичками Лего. Да, вероятно, получить такую пулю в любую часть тела – весьма неприятная история. Кстати, интересно, что при перезарядке вы вставляете сразу несколько кусочков Лего, а вылетает по одному. Фанаты Counter-Strike, вы здесь? Если да, то приготовьтесь визжать от удивления. Да, вы все правильно поняли. Специально для вас я нашел просто бомбическую винтовку. Надеюсь, вам понравится. Просто посмотрите, насколько она красивая, цветная такая. Прикиньте, для нее даже соорудили что-то вроде подставки. А еще ее плюс в том, что она стреляет. Вы все правильно поняли, она не только нереально крута, но еще и функциональна. Рабочая лего-винтовка из культовой игры. Это очень классно. Респект, чувак. Ты крут. Так, видимо, у нас тут спидран по всем игрушкам-шутерам, ведь на очереди пушка по мотивам игры Overwatch. Выглядит она безумно классно, похоже на оригинал. Мне еще очень нравятся шарики, которые, судя по всему, собирались отдельно от пушки, ведь состоят они из достаточно большого количества деталей. Господи, спасибо, что пушка не стреляет, иначе я бы очень расстроился за эти шарики. Вот этот парень сидел, собирал их, а потом раз и нет его труда, поскольку шарики просто разлетятся. Поэтому, думаю, стоит сказать спасибо ему за то, что пушка не рабочая». Окей, тоже прикольная задумка. Я бы хотел такую пушку себе домой. Кстати, что это вообще? Пушка? Пистолет? Окей, пусть будет пистолетом. Так, ну пистолет крутой, достаточно сильно метает карты. Они отлетают с такой силой, что могут сбить, например, картонный стаканчик. Ну, уверен, что при желании они собьют и что-то посерьезнее, просто им даже шанса не дали. А вообще-то, блин, какого черта он стреляет пластиковыми картами? Нет, мне не жалко, просто их очень тяжело потом поднять. Их сложно смять, согнуть, поэтому и поднимать с пола сложно. Думаю, с обычными картонными картами было бы проще. Конечно, они погнутся, но можно же выделить отдельную колоду чисто для пистолета. В общем, придумать что-нибудь можно всегда. Тут, думаю, не будем особо долго сидеть, но кратенько расскажу. Это автомат из Лего. Собран он достаточно хорошо, но ничего прям-таки необычного или странного я здесь не вижу. Выглядит прикольно. Выполнен в стиле минималистики в одном черном цвете. Он рабочий и стреляет достаточно сильно, чтобы сбить кусочек лего. Не думаю, что он какой-то очень мощный и крутой, но вполне возможно, что я ошибаюсь. У нас сегодня так много громоздкого оружия. Были уже автоматы, винтовки, пушки, все они нереально огромные. Но может есть что-то более большое? Вот, смотрите, миниган. Просто посмотрите, насколько он огромный. Он настолько большой, что к нему пришпандорили аж две ручки вместо одной как по мне это реально сильно стреляет он мощно это вы можете увидеть сами пульки крепятся прямо на миниган вот они желтенькие такие вообще миниган это реально крутая сборка и куча работы просто посмотрите при стрельбе задействуются даже наружные механизмы в общем штука огонь зачет вот доказательство того что из лего можно сделать буквально что угодно это avm или arctic warfare magnum если вы не знаете, АВМ – британская снайперская винтовка, разработанная в компании Aquarius International под винтовочный патрон Magnum. Надеюсь, вы что-нибудь поняли. В общем, эту штуковину умудрились сделать из конструктора, и получилось реально очень классно. Сборка правда на высоте. Дизайн бомба. Сам автомат выглядит безумно красиво и стилево. Сделать что-нибудь такое, правда, очень сложно. В видео нам даже показан процесс создания макета в специальной программе. И черт, это реально трудная, долгая и монотонная работа. Не думаю, что из-за нее можно свихнуться, но устать точно. И дальше у нас... Что это? А, точно, ружье. И не просто ружье, а сделанное по мотивам игры Team Fortress 2. Возможно, здесь есть фанаты этой игрушки. Я, если честно, ни разу в нее не играл, но это ружье выглядит реально годно. Ребят, если вы любите в это играть, то я вас понимаю. Ружье достаточно громоздкое по габаритам, но не думаю, что оно особо тяжелое. По большей части оно состоит из достаточно больших деталей лего, поэтому собрать его можно буквально минут за 30, если иметь при себе нормальные чертежи. Блин, только прицел мне не особо нравится. Он же чертовски неудобный. Ну ладно, это чисто мои тараканы. Боже мой, какая крутая снайперская винтовка. Просто посмотрите, насколько она длинная. Слушайте, а кончик-то достаточно тонкий. Как он еще не отвалился? Блин, для меня всегда была загадкой, как они умудряются так собирать всякие штуковины. Иногда ощущение, что они сломали все законы физики, если честно. Вообще выглядит круто, модно. В ней задействованы разные оттенки. Возможно, планировалось создать что-то вроде камуфляжного принта, но я не уверен. Тем не менее, выглядит круто, и это радует. Ого, посмотрите, как это круто выглядит. Здесь замечательно, даже упаковка. Не, серьезно, смотрите, они засунули этот пистолет в чемоданчик. Это же надо было додуматься, вырезать все по размерам, заморочиться. Короче, молодцы. Перейдем к самому пистолету. Выглядит прикольно. Мне нравится этот оттенок. Какой-то бежевый, молочный что ли. Выглядит правдоподобно. Сборка просто восхитительна. Прикиньте, он еще и рабочий. Да, он реально стреляет. Как по мне, это прям классно и заслуживает внимания. Мне он очень понравился, прямо запал в душу. Да, у нас сегодня не выпуска, какой-то обзор лего-оружия по мотивам игр. Эта штуковина была создана по мотивам игры Call of Duty Black Ops 3, и как по мне, реально удачная копия. Выглядит красиво, аккуратно. Собрано оружие очень и очень профессионально. Честно, вот если смотреть издалека, то невозможно понять, что эта штуковина собрана из лего. Мне нравится этот узорчик, выполненный желтым цветом. Он достаточно интересный и на редкость аккуратный. Вот здесь я бы поставил даже 11 из 10, накинул бы балл за схожесть с оригиналом. Нет, ну реально крутая штуковина. Даже не к чему придраться. Так, дальше у нас дробовик. Сразу скажу, что лично мне он не очень понравился. Возможно, вы сможете оспорить мою точку зрения, но по-моему он очень скучный. Очень скучный и заурядный. Он не выделяется окраской, формой, функционалом. Он не является копией какого-то оружия из игры. Да, окей, дробовик, прикольно, классно, но по сути в нем нет ничего ничегошеньки интересного. Очень надеюсь, что никого не задел своей точкой зрения. Давайте перейдем к следующему оружию. И напоследок я припас то, что понравилось лично мне. Офигенский пулемет. Просто посмотрите, сколько пуль он вмещает. А выглядит эта штуковина очень интересно за счет расположения всех пулик.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 Ну а в прошлом конкурсе победил Иван Варварецкий. Я с тобой свяжусь в течение суток и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи и всем пока!